Все хотят жить в Москве, пока не узнают это. Мечтаете наслаждаться ароматными десертами после работы в одном из кафе Москвы с видом на Кремль? Тогда будьте готовы к тому, что отдать за кусочек шоколадного торта вам придется от восьми сотен рублей. Это еще не все сюрпризы, которые подготовила столица. Каждый, кто однажды решился на переезд в Москву, нередко рисует себе воображение яркие картинки о том, как он будет много зарабатывать. Поднимется по карьерной лестнице и будет жить красиво. Разумеется, в Москве немало возможностей. Но стоит понимать, что на первых порах зарплата в Москве будет не сильно Отличаться от той, что в регионах, а для продвижения в карьере и повышения зарплаты придется попотеть. Так, например, сотрудники без опыта работы на начальном этапе могут получать за свою деятельность всего около 40 тысяч рублей в месяц. Отсюда может вытекать следующая проблема аренда жилья. Конечно, во многом плата зависит от разных факторов, в том числе и от ее расположения. Но средняя цена на аренду квартиры целиком начинается от 40 тысяч рублей. Вопрос: а что остается с зарплатой? С покупкой квартиры все тоже не так просто и радужно. Самая простая квартира на одной из конечных станций метро будет стоить от 8 миллионов рублей и это за простую однушку или даже студию и без ремонта ну и конечно когда честный московский риэлтор предлагает вам квартиру рядом с метро то это рядом означает 20-30 минут ходьбы и вот купили вы квартиру за 8 миллионов прошли 20-30 минут на метро потом еще час на метро до центра и вот вы в своем прекрасном московском офисе и тут мы упираемся в следующее дорога от дома до места работы очередная боль москвичей по данным сервиса я недвижимость жители столицы тратят в среднем по полтора часа в день на дорогу а 15 процентов работающих москвичей проводят дороги более трех часов в день таким образом проживая в москве вы рискуете каждый год целый месяц проводить в дороге от дома до работы личный автомобиль в москве одновременно как роскошь так и ад. для того чтобы была возможность содержать машину и активно ей пользоваться необходимо тратить на нее около 40 тысяч рублей в месяц по данным теньков журнал одно только место парковки может обходиться в 450 рублей в Час, а потому приходится выбирать какие-то дополнительные варианты передвижения или же пользоваться автомобилем только по праздникам когда парковочные места бесплатны Ну и в заключении вишенка на торте это опасность которая подстерегает тебя в любом крупном городе повышенная преступность только за 8 месяцев было зарегистрировано 95 905 преступлений в столице по данным портала права.ру. при этом 33 137 преступлений были совершены в общественных местах